Вот тут, значит, мы на берегу, здесь находятся, значит, стоянки всякие и набережная, пляж, пляж, вот и здесь ресторан Тартория Илчатти Бич, это значит эти, как их называют, здесь крабы, все такое. Вот. А там вот охотится как раз этот Энашима, сам остров, и серфингисты вот здесь катаются. Мы сейчас пойдем посмотрим, как они катаются, серфингисты. Здесь достаточно интересно. Здесь лестница, это с парковки как раз выход наверх. Время два часа, солнце практически в зените о, о какая о гаражи какие делают ну-ка ну-ка опа а и он отнять пытается у него теперь видела да как это я говорю вот лучше не есть на берегу поэтому так вот из рук прям выхватывают. Причем это не чайка что-то там какая-то мелкая, а это здоровая там такие когти, блин. Цапнет, цапнет, так цапнет там, блин. Да не, она еду смотрит. Зачем ей фотопарат? Это же не, не сорока, которая на блестящее летит. Как-то незначение совсем глупый, что ли? Вот. Здесь, в принципе, достаточно много людей гуляет вот по набережной, но набережная идет всего лишь вот, вот до туда, где-то вот, ну там, до половины, а потом уже это кончается, и там начинается уже пляж. Чисто. Но дорожка также есть такая узкая, идет такая между этими. Ты Нет, да, я же здесь на мотоцикле ездил, отдыхал, купались. мы. Это как местный пляж, скажем так, токийский, Ближайший самый такой, скажем так. Потому что в заливе купаться ты, где ты не на будешь. На -то, на -то. На палатках был здесь, что ли, где-то? Да, вон там, на пляже мы ставили палатки. Вот, нормально. Хорошее место, на самом деле. Но единственное, только я говорю, на берегу лучше ничего не кушать. Но мы тут и не кушали. Пить, пить можно, не а вот... Взяли. Да я не про нас, я вообще говорю. Вот, что лучше не кушать на берегу. Опасно, опасно для здоровья. Да небо какое-то интересное сегодня, кстати, какие-то перистые облака такие. И вот там, кстати, там вулкан, вот, судя по всему, извергается, что ли, не извергается. Дым, короче, от него идет. Там впереди. Так вот, в принципе. Так вот, гулять можно здесь хорошо, в общем, если приезжаете на поезде, сюда на поезде где-то стоит порядка 700 йен, где-то 700, или там может быть около 800, на Хачинджику, на Удакюсен, вот здесь это. по пляжу прогуляться или же поплавать. В принципе, вода теплая, вот там купающихся очень много сейчас, особенно тех, кто на серфинге катается, там очень много. А здесь вот находится это какой-то сад из ну, еловый что ли так скажем, сад. То есть это вот все так аккуратно закрыто, они такие маленькие, такие низкие. Вот аккуратно так все сделано. И туалет вот тоже наверное нарисован. вертолет какой-то завис. Ну, будет еще что интересное, обязательно включу. И снова всем welcome. Это снова я. На этот раз я нахожусь уже внизу, около подножия этой нашима. Здесь находятся скалы вот такие вот, то есть там пещеры. И здесь же берег уже тут вот видно, значит, этих, как называется, Фуджисан. Вот Фуджисан вот там видно, и вот там уже идет это побережье, там Камакура, да, и все это и Нашима. Вот здесь вот куча рыбаков, естественно, океан, все, все любят рыбачить, как бы, ну почему бы и нет. Хорошая погода погребащит, прям замечательно. Ну вот, завтра будет, правда, погода уже не такая светлая, будет пасмурно, но вода такая прозрачная. Океан все-таки тихий. Да, вот там вот пристань, ну, 400 йен стоит буквально в одну сторону. Допустим. Вот находятся разные мостики тоже там. Погулять можно внизу сходить вот можно сейчас пойти о о орел орел что ли пролетел там здоровые такие что пойдем низ да да есть где еще один человек потерялся знаю в общем, мы вниз ну, а я продолжаю значит, здесь вот находится такой вот опа, обрыв ставлю я, значит, на обрыве там вот, значит, впереди пещеры это вот если а, как это хотите, то есть, да, там можете зайти в пещеры вот здесь вот находится место, где приливная волна. Говорит, больше всего брызг дает там и так далее, то есть очень выглядит то есть, так. А вот вниз спускаешься и по вот этому вот мостику там вот гуляешь. По вот. сверху, конечно, лучше вид, чем внизу. Там вот специально сделали сетки рабицы, обтянули, чтобы камни не летели на людей. Все продумано, чтобы ну, можно безопасно все люди чувствовали. Что-то я ее не наблюдаю вообще. Будь вот. Ну а так вообще, в принципе, достаточно хорошее место. Рекомендую съездить, если будет у вас время там. Примерно хотя бы полдня вот уделите, вот по походите, посмотрите здесь. Вот очень интересно. Очень много разных красивых храмов, много вкусной еды, сувенирчики. В общем, все это, конечно, стоит того, чтобы посмотреть, попробовать, купить. На самом деле цены, в принципе, в некоторых магазинах дешевые, в некоторых дорогие. Поэтому как бы раз на раз не приходится. Нужно выбирать, сказать. а вот там кафешки с таким видом на океан, есть, причем цены достаточно демократичные на еду, по крайней мере, на еду цены достаточно э, демократичные, то есть практически как в городе, вот, вот. и даже птицы такие вот летают.